Здравствуйте, скажите, Здравствуйте. откуда вы к нам приехали? Приехали к вам с Волгоградской области. Да, понравилось, встретили отлично. Вы вот нами. собираемся уже уезжать. Вы с вами первый раз Да, первый раз с вами. С Сотрудничаем. Техника, все нормально, понравилось. То, что хотели, то нам и предоставили. Ну, технику нашли в течение недели. За, за день все оформили. Так все, в принципе, устраивает. Спасибо вам огромное за отзыв. Желаем вам в будущем году всего самого хорошего, благополучия, чтобы сбивались все мечты, чтобы техника радовала и приносила прибыль. Спасибо вам большое.